Но мы можем исторически магов назвать, вот Куржеев, говорят, маг или нет? Или колдун? нет. Нет. Он мистик, мистик. он оккультист, он очень глубоко прикоснулся к тайне, он обладает знанием, но не обладает силой. Силы у него не было. Но знание, которое у него вошло, оно начало его трансформировать, оно начало его изнутри изменять. Если бы он двинулся этим путем дальше а не стал бы эту свою магнетизм продавать направо и налево, то у него был бы шанс выйти на магический уровень. Но он, к сожалению, пошел, не прошел первейшее искушение деньгами. Первое искушение это искушение деньгами, которое проходит каждый. Вокруг него стало слишком много людей, которые начали давать ему просто так, постоять рядом. И он решил, что этого вполне достаточно. На этом он и сломался. Поэтому собственно, человек действительно с хорошим мистическим потенциалом, то есть первый шаг мистическое сознание, он прошел, но дальше, к сожалению, не двинулся, он даже к колдовству не приблизился, он не был магом. Лучших магов не было, к сожалению. Хотя шансы были хорошие, и вели его достаточно долго, вели его принципиально достаточно долго. Специально, можно сказать, делая определенными обстоятельствами, сводя его с определенными людьми, которые его потихонечку изменяли, потихонечку изменяли. Но потом увы. Потом начались эти внутриорденские трачки, потом начались эти взаимные, скажем так, угрозы. А цена вопроса была деньги. Ни сила, ни знание, ни ничего либо другого. На деньгах споткнулась, к сожалению. И поэтому, конечно, тот, кто не проходит этот этап, дальше не идет. Тот, кто не способен оставить всё материальное и идти дальше за знанием, за силой, как маг никого интересовать не будет вообще никогда.